у вас в клубе Бизнес Старс, который уверенно заявляет о себе в современной интернет-пространстве, предлагая интересный бизнес-проект, основанный на традиционных маркетинговых принципах и инновационных моделях, и современный инструмент для ведения бизнеса в сети интернет ВК Старс, который позволяет автоматизировать систему привлечения клиентов и партнеров в любой проект. Создатели проекта позицируют клуб, вкладывая в это понятие демократическую идею взаимоуважения и свободных партнерских отношений. Программа ВК Старс полностью решила вопрос с приглашениями в бизнес, сделала его комфортным и менее время затратным. Взяла на себя всю рутинную работу на этапе поиска партнеров. Преимущество программки ВК Старс. Полная автоматизация вашего бизнеса. Вам больше не нужно тратить время и деньги на поиски клиентов и партнеров. Теперь они сами будут идти к вам на полном автомате день и ночь. Программа выполнит 90% всей рутинной работы. Программа работает на удаленном сервере, поэтому вам... Нет необходимости держать включенный ваш компьютер. Программа работает строго по разрешенным правилам ВКонтакте, поэтому исключает вероятность бана. Нет необходимости отключать антивирусные программы. Нет необходимости перезапускать программу, она будет работать сутками и неделями, пока вы не остановите работу программы. Нет необходимости покупать и устанавливать сервисы, которые разгадывают Копчу. Не нужно покупать прокси, чтобы от ВК скрывать параметры вашего компьютера, потому что программа не работает с вашего компьютера. Вы защищены от бана вашего аккаунта ВК, если будете соблюдать все правила эксплуатации программы. Настройка программы ВК Старс очень простая. С ней справится даже первоклассник. После окончания лимита программа после 24 часов снова начнет выполнять свою работу по вашим установленным суточным лимитам. Программу можно запускать и останавливать в любой точке земного шара, где есть интернет. Где бы вы ни находились. Программа Настраивается и запускается также со смартфона, с планшета. Выдается статистика работы программы с момента запуска программы в реальном времени до остановки. В любой момент, даже при работающей программе, вы можете зайти в аккаунт, с которого работает программа, и смотреть ее результат работы, вести диалоги с кандидатами, с которыми программа закончила свою работу, публиковать посты, вставлять столицы. Вам остается только лишь заходить на свой аккаунт и наблюдать за результатами работы программы и конечно же встречать хлебом и солью ваших партнеров. Кому нужна такая программа? Всем, кто работает в сетевом маркетинге, кто работает в инвестиционных проектах, кто работает с недвижимостью в сфере услуг и так далее, так далее. Тем, кому нужны партнеры и клиенты, что в интернете очень много программ, которые выполняют эту работу. Совершенно верно. Друзья мои, программ настолько много, что иногда мы даже теряемся. А какую лучшую программу использовать? Но я вам сказала о преимуществах программки ВК Старт. Программа прописана по последним требованиям. Работает на удаленном сервисе, не загружая ваш компьютер.